Доброе утро, добрый день или добрый вечер, когда бы вы нас не смотрели. Сегодня, я думаю, тот день, когда сбудутся ваши мечты. Это точно. Потому что если вы в детстве мечтали и читали сказки и стихотворения, и знаете не понаслышке слова «Мы живем на Занзибаре, калахари, и Сафари», и Мечтали с детства побывать в этой какой-то экзотичной, странной, может быть, и несуществующей стране, как казалось здесь, то сейчас у вас есть такая возможность. У нас в гостях Анна Збарская, руководитель направления экзотики Travel Professional Group, и Владимир mm -hmm. Мартыненко, мой коллега. Сегодня мы будем говорить о Занзибаре. Здравствуйте, Олечка. После Здравствуйте. праздника привет. Здравствуйте. Анна, Здравствуйте. рад видеть вас. Ну, что? что, подход к снаряду Занзибар. То есть, вообще на самом деле. Я так понимаю, вы всколыхнули туристический бизнес Украины в этом году, потому что такое направление, как Занзибар, пришло и удивило даже профессионалов и на специалистов. Многие скептически смотрели и смотрят, я так понимаю, я до сих пор на это направление. Хочется узнать много чего подробно. Вы там были вообще для начала? Были, Открыли. были даже и не один раз. И буквально вчера днем я вернулась, ага. после очередной поездки, командировки, так сказать, со свежими впечатлениями, в восторге. Я читал интервью Ани в одном а. из наших партнерских угу. изданий, тоже по туризму, выдавали Валерии интервью. Просто оно было такое большое, такое, но там были описаны более такие художественные эпитеты сливочные облака, красота, mm -hmm. радость, прелесть, все да, это отлично. Давайте поговорим сегодня серьезно, на серьезную тему. Как так? Когда везде крушится и все рушится, Мы такой же вопрос уже задавали. Тем не менее, ну я понимаю, что лидеры ту рынка на месте не стоят, а должны что-то находить. Вот описывали вы, что совет директоров принимал решение ставить или не ставить это направление? Почему оно пришло в голову э, с точки зрения вот, маркетолога и с вот, точки зрения бизнеса? бизнеса да? да. И Потому что оно рискованно, это далеко, это не Сри-Ланка. Это даже не Мальдивы, это еще дальше. Да, я согласна, но тем не менее, лично я, наверное, больше двух лет уже горю данным направлением, еще до того, когда были пущены программы «Fly Dubai», вот, я всегда видела огромный потенциал, во-первых, потому что Отелей там немало, они uh -huh. предлагают очень приятные цены, но ну, даже не это главное. Главное это красота острова, его необычность, колорит, uh -huh. и не влюбиться в него невозможно. Поэтому любой человек, который там побывал, а побывал их уже в принципе немало в этом сезоне, готов, я думаю, подтвердить мои слова, поэтому успех... Мы видели и понимали, mm -hmm. что данная программа привлечет туристов, mm -hmm. и они будут с удовольствием туда ехать, подтверждение чему наш первый чартер уже закрыт. Вот, давайте уже о чартере, закрыт. потому что на самом деле, э, нисколько само направление, потому что эти направления подхватили уже многие операторы на, на, на рынке, и в общем, турист... Уже слышат об этом, я думаю, что уже в агентствах, в туристических агентствах предлагают, да, и говорят о Занзибаре, но вопрос чартерной программы, это, ну, скажем, уже следующий этап, да, mm -hmm. Такое выведение этого направления на такое на массовое, на массовое потребление. Вот вы уже поставили чартер. Опять же спрашиваем: насколько это оправдано, как вы считаете? Ну, я так понимаю, что уже праздновано, как минимум, потому что первые да? Насколько, Что это решает для туристов? Вот чартерная программа, чем это лучше для туристов? Ну, безусловно, это сокращенное время в полете. Потому mm -hmm. что э, пересадки по 5-6 часов как никак утомительны. Особенно, mm -hmm. если туристы едут с детьми. В нашем же случае чартер летит всего лишь 10 часов. У нас на борту есть питание два раза. У нас на борту есть бизнес-класс с небольшой доплатой в 500 долларов к туру за человека. Но при этом это питание, это вип-лаунж, это вип-встреча на Занзибаре. То есть не нужно будет ждать, не нужно будет стоять в очередях. Точно так же в Борисполе они будут вылетать комфортней. Ну и главное 10 часов прямого перелета и без пересадок. авиакомпания... Даже он, или... он посадочный, да, заправка Дозап... на 30 минут. Происходит в Асуане, в Египте. Угу. Да. Ага, Я думаю, Эмираты. Угу. Он мне в голове Эмираты. А нет. А нет. Вот эта новость. Итак, фиксируем Олечка. Да. Значит, на рейс у нас происходит э -э -э, Занзибар, аэропорт полета Как чтобы мы все уже учили для себя? Кисуаня аэропорт. Кисуане? Да. значит, с посадкой да. киев, Асуан, киев э -э, как с посадка в Кисуане, Киев-Кисуан, Киев как всегда, Киев-Кисуаня, посадка в Кисуане, в до заправка, летим дальше, 10 часов, отлично. Значит, двухразовое питание. Это питание, как на некоторых известных нам рейсов. Вот это грустная булочка резиновая нет. салатом. Ни в коем кусочком... случае. Весел, нет, веселая булочка. Давайте уточняем сразу. Никому ничего не известно. Это же новый продукт. Питание у нас горячее. Два раза горячее питание по пути туда. И назад у нас питание горячее и сэндвичи. Ну смотрите, э, ну э, Занзибар, оно ну, экзотично, но давайте вот немножечко как географии для того, чтобы в принципе сориентироваться. Вот сейчас у нас есть да картинка э, о том, что где находится Занзибар, это конечно действительно, ну, но сильно-сильно экзотично и сильно далеко. Вот расскажите, что касается именно географических особенностей, ну возможно сезонности и особенностей пребывания именно в этой стране. Ну то есть вот эти вот экзотические, насколько знаю, там нужна прививка, нужна не нужна? Сейчас расскажу. Да, дело в том, что действительно экзотическая, но направление, поэтому люди у людей мало информации. Uh -huh. К тому же в интернете можно прочитать что-то ложное и uh -huh. испугаться. Вот Сейчас я расскажу все. Занзибар не настолько экзотичен, как кажется в плане болезней и всего прочего. Uh -huh. Находится он в Индийском океане. Принадлежит этот остров стране Танзания. Uh -huh. вот. Но является при этом автономной республикой. У них свой президент, у них свой флаг, uh -huh. свой гимн. То есть они себя считают обособленными и не хотят быть там они они а занзибарцы. Uh -huh. Причем, что остров не так давно принадлежит Танзании, до этого там побывали все, кто только можно, и арабы, и евре... Ой, евреи, извините, европейцы. Не дошли еще, еще не дошли. Да. да, то есть там он принадлежал многим, Многим странам, mm -hmm. континентам соответственно смешание культур mm -hmm. очень яркое. Mm -hmm. На Занзибаре живут мусульмане, в отличие от Танзании. Вот ну, мусульмане такие лайтовые, то mm -hmm. есть вроде бы как мусульмане, но не строгие. Mm -hmm. То есть алкоголь, на телевизоре, все это есть можно, это? да. Алкоголь, mm -hmm. сигареты, развлечения, mm -hmm. то есть там ничего не запрещено. Поэтому. Ну это, видимо, сказать то, что колонии, строго. они были долгое время колонией, да, по-моему, Великобритании. И поэтому, видимо, ислам так вот он присутствует да. ну, в такой мере в <клев> э э э легкой. Э легкой мере, <клев> да. Девочки, раз уж мы затронули тему визы, я так да. понимаю, что пока я переписываюсь с редакциями, с редакторами, uh -huh. с нашими я упустил uh -huh. момент, вы уже прилетели или вы еще в полете, что вы уже говорите о Занзибаре? Я хотел бы ну, логическую uh -huh. линию продевать. Раз мы говорили про чартерный перелет, uh -huh. Аня, то по прилету как оформляется виза в обычном режиме и какие особенности оформления визы, если приобретаем туры в компании Travel Professional? Group? Да. А, виза получается в принципе легко и просто по прибытию в аэропорт Занзибара, mm -hmm. туристы оплачивают 50 долларов, заполняют миграционную карточку, mm -hmm. вот, но в чем минус? Во-первых, сейчас новое постановление оплачивать можно исключительно картой, mm -hmm. то есть если у туриста, например, это очень важная информация, потому mm -hmm. что турист может без карты поехать, либо не снять лимиты, либо денег у него будет немного на карте, соответственно, это будет проблемным, mm -hmm. придется бегать искать, кому-то давать. Mm -hmm. Запретили вот с начала января Борьба, да. с, борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией, да. потому что, видимо... Хорошо, и... итак, фиксируем Но... второй важный вопрос. Да. Да? Да. Первый, какой был у нас? С Киев в Кисуане через Асуаню. С Киева в Кисуане через Асуаню. Да, более того, это очень долго, около трех часов, как правило, это все происходит, <3atte> если большой рейс прибывает, потому что все это бывает да, до трех часов, тем более там жарко, то есть uh -huh. человек, прибывший из зимнего Киева, предположим, три часа uh -huh. на жаре, в куртке и в сапогах стоит, то есть не совсем комфортно, поэтому мы с моим коллегой ездим, в командировку, из которой mm -hmm. вчера вернулись, мы встречались с министерством, мы встречались mm -hmm. с президентом Занзибара, мы ездили в аэропорт и мы договорились mm -hmm. о совершенно эксклюзивных условиях, которые на mm -hmm. самом деле не побоюсь этого слова, не имеет ни одна страна в мире. Mm -hmm. Наши туристы будут оплачивать визу из Украины. Mm -hmm. Мы заполняем миграционные карты, которые мы получаем на этой неделе из Танзании. Mm -hmm. вот. То есть мы это все заполняем. Мы оплачиваем в Танзанийский аэропорт в визы за туристов. Mm -hmm. Соответственно, это упрощает в разы mm -hmm. поездку. Человек прибывает, выходит спокойно из самолета, не торопясь, проходит, забирает свой багаж, стюардесс, э, стюардессы собираются да, еще при полете паспорта mm -hmm. и возвращают им паспорта уже со штампом. Никаких кредитных карточек, стоп, стоп, стоп, стоп. никаких... Собирают паспорта перед посадкой, да. а отдают тогда... Когда багаж получают туристы? Отдают им тоже работники э да. Э авиакомпании? Да. Mm -hmm. Отдают паспорта, mm -hmm. в котором mm -hmm. уже... Подождите, Вы, же... подождите, безусловно, не вы настолько очаровательны, что могли очаровать и президента Занзибара? но все-таки, в чем секрет? Как это возникло? Как вы обошли Министерство иностранных дел Украины и Занзибара? И вообще весь мир. Мы просто для нас это направление настолько важно и настолько любимо. Мы к нему с таким трепетом подходим. Поэтому планировали долго эту поездку. Назначали встречи, Упорно, стойко, поэтому нам ну, отказать что, не что, смогли. Что, что значит подходить к делу? С четкой расстановкой не говорят, что да-да-да, знаешь, когда в этих странах, в таких с этим уклоном. Да, все в порядке. Слово нет-нет, но можно это сделать? Можно. Но нельзя. Ну, каза потом. Казалось бы, не проблемно получить эту визу, но мы подумали, что все-таки, чтобы еще было комфортнее для наших uh -huh. туристов, uh -huh. чтобы они не тратили эти три часа на жаре на получение визы, лучше uh -huh. они их потратят uh -huh. то, то есть вот чтобы это... окунуться в океан. Вот это удивительная схема получения визы. Кроме того, для вас будет еще не морчена растратами, потому что если вы сегодня забронируете путевку на Занзибар на 22 число 22 февраля, то эту визу вы получите еще и бесплатно. Еще okay. бесплатно. А если вы не бронируете э, сегодня, то вы ее получаете платно. Это э, я как э, агент интересуюсь. Uh -huh. Когда я бронирую тур, э, туристу, то вы мне выставляете в счет, также сумму плюс, э, э, эквиваленте в гримнах э, за одну да. или за, за две визы. Yeah. Отлично. То есть я вам оплачиваю стоимость тура, э, включен и в него включена стоимость Риза. визы. Да. Лечу туда, прелесть Да, окей Подожди, подожди, мне один момент еще не ясен И, наверное, никому не ясен То есть стюардессы забрали паспорта с миграционками И потом тебе отдали когда по границу переходить? Пограничные тебя смотрят где-то или нет? В каком месте он с тобой знакомится? В каком моменте? Знакомятся они сразу же Когда он вот это Аня, допустим При выходе для получения багажа Там... Сидят ребята, которые быстренько все сверяют, никто никого там не задерживает. По поводу, кстати, прививки, вот, чтобы не забыть uh -huh. этот важный момент, не нужна прививка для посещения Занзибара, не нужна. Uh -huh. Вот наших туристов не будет, никто спрашивать эту прививку от желтой лихорадки. Uh -huh. Она нужна только, если мы летим из эндемичной страны, где есть желтая лихорадка. То есть uh -huh. они себя хотят обезопасить. Uh -huh. Нам эта прививка нужно, нужно делать не для того, чтобы нам не uh -huh. заразиться. Они uh -huh. боятся, чтобы никто им не завез туда заразу. Я даже не знают про то, что у нас есть такой грипп, от которого тут ну, умирают все да. направо и налево. Да. Ну, как мне, да, да. мне эти гриппы, да. Да, нравится. эти гриппы. Да, то есть если мы летим откуда-то из Сомали, из Чада, из Демократической mm -hmm. Республики Конго, обязательно потребуют. Ну, mm -hmm. а так как мы летим из Европы... Из Демократической Республики Конго. это? самая эндемичная страна, пожалуй, лихорадки в Африке, поэтому там частенько встречаются случаи заражения, поэтому вот они требуют. Для европейцев они не требуют Еще туристы, которые летят на сафари, на континент Танзании, вот тут я все-таки рекомендую сделать для своей же безопасности прививку, хотя Танзания не входит вообще в список эндемичных стран, то есть там не встречается лихорадка, но на всякий случай стоит сделать. Как и экзотику совсем, да? Это если сафари. Если только Занзибар не нужно. Тем не менее, вот смотрите, вы прилетаете из зимнего Киева, из зимы в лето, Моя любимая тема, я люблю зиму. в лето летать, в отличие от Тори. Она любит у нас из зимы в зиму, наверное, сейчас вообще опять. Это положение поднять. Потом в будущих передачах то, что больше любит, для того, чтобы можно было чаще разные рассматривать темы, Ольга. Только поэтому. Вопрос. штампы Не может быть, не клею штампы. Я просто решил зрителю напомнить эфир, который у нас был веселый, очень, кстати, активный. Помнишь, какая борьба была за Пеппа? Да. Тем не менее, Занзибар это не Дипропетровская область, соседняя, не Харьковская. Как бы, это все-таки страна mm -hmm. в, такой, в конкретной Африке. Да, что там все-таки, ваши рекомендации собственные, что там может быть с тобой взять? Дополнительно какие-то медикаменты. Mm -hmm. Что-то может с питанием связано, с э, давлением другого, там атмосферная, не знаю, влажность. Влажность. Да, там, конечно, Ваши жарко. Там э, около 32 градусов сейчас mm -hmm. держится, 30-34. Вот такая температура, mm -hmm. ниже-выше, в принципе, не прыгает. Э, солнце жаркое, палящее, mm -hmm. поэтому с mm -hmm. собой, конечно, нужно брать какой-то головной убор, mm -hmm. э, солнцезащитные крема и, в принципе, все. Медикаменты самые обычные, то есть... Mm -hmm самая обычная походная аптечка туриста. Uh -huh. Вода пьется у нас там бутылированная. Она везде, в любом отеле бесплатно, как правило, бутылочка предоставляется. Uh -huh. но ну, не везде, но в основном везде есть эта вода. Можно, в принципе, ее купить. Из крана, разумеется, не пьем. Питание, отравление, таких случаев uh -huh. практически никогда не наблюдается. Питание у них, это, как правило, морепродукты, это много курицы, овощей, uh -huh. сумасшедшее количество фруктов, манго, ананасы, попа соки они пьют они пьют фреш даже в троечках турист прибывает их угощают фреш манго плюс маракуя сумасшедше вкусно просто вот то есть поэтому питание отличное каких-то случаев отравления у наших туристов не было ну окей раз тогда это еще организационный вопрос тогда про сезонность да когда стоит не стоит есть ли она и что что делать меня переплюнул. Сезонность очень слабо выражена у них. У них наоборот лето с зимой, то есть сейчас у них лето, mm -hmm. самая жаркая mm -hmm. пора. Mm -hmm. вот, когда у нас лето, у них зима. Принято традиционно считать, абсолютно ошибочно, что якобы у них сезон с ноября по март. Mm -hmm. Неправда. Уже много ну, лет, как 5, у них практически не идут дожди в апреле, в мае. Uh -huh. То есть максимально это дождь один раз в день, минут на 15. Uh -huh. вот. Нету ливней, нету тропических каких-то шквалов, uh -huh. бурь. Ничего этого нет. Температура uh -huh. опускается ниже, что, на мой взгляд, даже комфортнее. Да? Где-то 28 градусов. Uh -huh. Критический лимит самого холодного, просто экстремального холода – 23 градуса, mm -hmm. и это бывает там раз в пятилетку, в какой-то mm -hmm. один день, и они уже в шоке, что холодно. Это новогодняя, наверное. Да, то есть у них такая температура стабильная. И если спросить любого зандибарца, какой у него любимый месяц, каждый с жаром, просто с пылом ответит, что это однозначно апрель-май, потому что комфортнее температура. Поэтому, как по мне, наоборот, это самые комфортные месяца поездки. Во-первых, потому что нет жары, дождь этот крайне редко, может вообще не пойти за всю поездку. Mm -hmm. вот. И, конечно же, то, что менее забитые отели, mm -hmm. цены потрясающие. Mm -hmm. вот у нас можно онлайн проверить, насколько великолепные цены как раз таки на апрель, на май эксклюзивные. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. это едва ли не лучший месяц для поездки. Mm -hmm. Mm -hmm. А скажите, вот сейчас чартная программа, она существует, то, чтобы, например, да, если сейчас нас смотрит э, турист, который mm -hmm. хочет запланировать наперед свою поездку, э, у вас э, длительность этого чартера, какая Кругло мы, угу. мы вначале изначально мы хотели до мая угу. сделать чартер, то есть последний вылет был запланирован на майске. Угу. Но сейчас с учетом того, что турист действительно заинтересован в продукте, угу. цены несравнимые на рынке. Возвращающиеся туристы угу. приезжают в восторге, поэтому мы решили угу. продлить и сделать что? чартер, круглого это, Как называется? Марка самолета? Какой самолет у вас летит? У нас летит «Роза э, ветров» аробус 320 А, то я думал, что, это, что с трещинка летает. Не слышала? Нет, не слышала. Сняли рейс на Париж, по-моему, на Европу, какой-то европейский рейс. Позавчера в Борисполе с обнаружили в каком-то старом Боинге. Но потом его пустили на Львов, просто по-тихому. То есть Львов-Киев нормально летает, mm -hmm. а на Амстердам, yeah. допустим, тяжело. Я, знаете, что хочу сказать, вот задать вопрос. Возможно, он такой немножко провокационный, и, наверное, вы, может быть, постесняетесь ответить, потому что всегда в туризме коллег не хотят там подставлять. Но вот если сравнивать с экзотическим направлением, каким бы то ни было, mm -hmm. все равно, ну, в продажах это используется, все равно туристу нужно сориентироваться Конечно. Чтобы вы сравнили, какое направление, ну, хотя бы, не знаю, по ценам, по... А плюс-минус там инфраструктуре по mm -hmm. природе почему-то еще. Ну, наверное, три направления mm -hmm. можно... Они совершенно не похожи, mm -hmm. то есть нельзя продавать mm -hmm. это направление, как Место, те три, но mm -hmm. примерно, чтобы mm -hmm. сравнить эм, по колориту, по ценам, это немного с Индией похоже, mm -hmm. немного со Шри-Ланкой тоже, mm -hmm. и местный быт, и ценовая политика mm -hmm. тоже похожа. Вот. И по красоте пляжей, по уединенности неких, некоторых пляжей, по этой синей глади mm -hmm. безветренной океана и белоснежному песку на Мальдивы, похоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Но как Мальдивы нельзя, конечно, продавать mm -hmm. направление, это совершенно mm -hmm. иное, но если мы будем брать, к примеру, на рассмотрение отеля 5 звезд люкс», то mm -hmm. не, не, не уступят мальдивским, mm -hmm. честно. Окей. Okay. Так, э, ну вот, что касается тоже формальных таких вещей, то есть полетную программу мы обсудили, время пути 11, да, вылет. 10, уже 10 даже. да. Uh -huh. mm -hmm. yeah уже 10, а язык, валюта. Угу. А есть ли какие-то ну, принципиальные сложности, например, там языковые, язык, как языком владеют английские, ну, то есть... Владеют, ну, владеют английским все. Угу. У них, получается, такова система школьная, что дети идут в школу, угу. из третьего класса преподавание, даже в самых э, жутких этих государственных школах, где по 100 человек в классе, Преподавание ведется на английском. Mm -hmm. То есть не просто английский изучается, а на нем идет преподавание. Mm -hmm. Поэтому это практически второй официальный язык. На нем говорит абсолютно практически любой человек. Mm -hmm. ну, за исключением тех, кто образование не получили. Но они в туристической отрасли не присутствуют. Поэтому mm -hmm. языкового барьера нет. Объясниться можно валюта у них ходит, танзанийский шиллинг, mm -hmm. курс у них смешной довольно, это около двух тысяч шиллингов за 1 доллар, он mm -hmm. скачет постоянно, сегодня это 1700, завтра это две двести, вот, но везде можно расплачиваться в долларах. Mm -hmm. Абсолютно. Везде. Что касается обмена, есть ли особенности, где лучше менять валюту, нужно ли на это обращать внимание? В аэропорту можно угу. поменять, там курс в принципе не настолько разнится, угу. можно в отеле, можно в городке каком-то, Ну, я бы рекомендовала в аэропорту. Угу. Вот. Угу. Хотя, опять-таки говорю, можно в долларах платить, угу. особенно в отелях. Окей. Okay. Так, хорошо, приехали мы, ну, это как логически, да, ты предложил такую логическую цепочку, окей, с перелетом понятно, с формальностями понятно, сезон выбрали, вернее, собственно, не выбираем, как выяснилось, а летим в любое время, потому что проблем с этим нет, что дальше? Что по отельной базе, либо по регионам? Как как, как предпочтете раскрывать для нас? По регионам. Mm -hmm. Здесь okay. много тонкостей, то есть каждый пляж абсолютно mm -hmm. разный. Поэтому mm -hmm. для агентов, которые продают туристам, либо для туристов, которые mm -hmm. выбирают для себя отдых, нужно mm -hmm. обращать в первую mm -hmm. очередь не, от, не на отель, а на вот. пляжи. Mm -hmm. У многих... Разные предпочтения. Кто-то хочет уединения, спокойствия, чтобы вокруг ничего не было, mm -hmm. почувствовать себя Робинзоном Круза на побережье в каком-нибудь mm -hmm. маленьком домике, а иные хотят большие шикарные резорты, чтобы были дискотеки вокруг, поэтому зависит все от региона. Самые инфраструктурные регионы, где есть и дискотеки, собирающие в сезон по 2000 человек под открытым небом, mm -hmm. и бары, и рестораны, и что угодно есть, и магазины, это север. Uh -huh. Север, север и только он. Uh -huh. Это Нунгви и Кенва. Uh -huh. вот. То есть молодежи, людям, желающим прогулок и выхода в свет, рекомендуется все-таки обращать в первую очередь на эти uh -huh. регионы. Вот. В этих регионах можно смело брать в отеле завтрак, потому что есть где выйти покушать. Покушать стоит совершенно недорого. На 10 долларов можно вдвоем поесть. Вот. И еще отлично то, что здесь пляжи изумительные. Mm -hmm. Вода голубая, голубая, даже mm -hmm. не, не, не, не лазурная, а просто голубая. Я такого цвета воды нигде никогда не видела, как здесь. Mm -hmm. Песчанное дно, отливы, приливы практически незаметны. То есть особенно в mm -hmm. Кендва их просто нет. Широчайшие белоснежные mm -hmm. пляжи. То есть... Ну, то есть получается, что вот это побережье, оно как раз обращено к континенту, правильно? Нет. поэтому? север. Нет? Получается север. Север, но... Кендва немножко континентная, да, да, обращена континента. Ну, вот, да, да. по карте. Угу, она. Угу. А, поэтому там, собственно, нет волны, как я понимаю, и гладкая вода. Там практически нигде нет волны, потому угу. что коралловая сеть, она огибает, угу. полностью окольцовывает весь, угу. остров, весь остров, поэтому а, огромных волн, когда не войти в море, они бывают в принципе нигде, угу. кроме одного единственного региона, куда едут как раз кат серферы. Угу. Позже о нем, угу. на нем остановлюсь. Вот, волна, если и бывает, если ветреный день, то совершенно не... Большая, то есть даже слабенький пловец не испугается пловец. Вот. Так, э, дальше по пляжу двигаемся То есть молодежь, тусовка, это север Окей, э, что с семейным отдыхом? Уместен ли? Как, как дети уместен. переносят? Угу. Уместен. Дети переносят хорошо в очень многих отелях, особенно это, как правило, пятерки. Пятерки есть более экономичные по цене, есть делюкс шикарные. Вот. Есть детские клубы, угу, есть угу. специальное развлечение для деток. Они там, причем они очень, очень любят детей, подходят к ним. Это не просто посадили детей, дали им рисовалку какую-то, они сидят разукрашивают. Нет, их тут учат готовить. Проходят там какие-то уроки суахи, это угу. язык, на котором говорят. Говорят. То есть относятся... относятся ну, интересно, то есть довольно занятно. Uh -huh. И у них в некоторых отелях есть мини-зоопарки uh -huh. какие-то. То есть деткам интересно uh -huh. за счет того, что пологие пляжи песчаные, да, uh -huh. практически везде. Детям комфортно купаться. Питание хорошее, много фруктов, овощей. То есть опять-таки ребенку есть что кушать. Поэтому рекомендовать смело можно этот отдых с детьми. Совершенно безопасно mm -hmm. и интересно. А вот, кстати, что касается контингента mm -hmm. именно национального, в основном туристы, кто это на Занзибаре, и, в принципе, по типу, да? ну То есть, как бы это больше семейные, больше молодежные или что-то смешанное? Разное. Mm -hmm. И много молодежи, много и пенсионеров, и семей. Вот В основном львиную долю рынка у них занимают приезжие из... Германии, Италии, Великобритании и Израиля. Mm -hmm. вот, кроме нас, только две страны пускают на Занзибар-чартер. Успешно уже несколько лет подряд. Это Израиль и Италия, поэтому этих туристов немало там mm -hmm. достаточно. Вот, ну, Германия и Великобритания. Mm -hmm. вот, и, в принципе, из других европейских стран немало. Польша сейчас начинает активно интересоваться. Э, США туда приезжают, и австралийцы даже. Да -да. Поэтому его уже давно, да. давно приметили туристы, знающие что там замечательно и туда едутся всего да на, я там. кстати между прочим вот в подтверждение того что направление э, все больше э, ну, популяризируется mm -hmm. буквально по моему пару лет назад я узнала от жителя США о том что он mm -hmm. заинтересовался мало того там покупкой отеля mm -hmm. э, что в общем, а если ну мы будем говорить честно если заинтересовывается большой брат да ну тут, грубо говоря да инвестициями и так далее в виде каких-то конкретных предпринимателей то это очевидно что очень перспективно это направление конечно видят ну и большой перспектив и, собственно, интерес для нас, для туристов, и развитие инфраструктуры всем нам uh -huh. только на пользу. Из США представьте, сколько туда лететь, это же просто сумасшествие. Тем не менее, много туристов довольно-таки, хотя у них поблизости тоже немало интересных uh -huh. курортов, да, в Карибском бассейне, uh -huh. Нет, летят на Занзибар через полмира, потому что, uh -huh. потому что им нравится. Uh -huh. а по поводу недвижимости, действительно, Европа выкупила много отелей, то есть большинство uh -huh. отелей, они принадлежат не танзанийцам, не занзибарцам, да, это все европейское. Ну, отели. в этих странах, угу. как да. в Шри-Ланке, примерно такая же да. не проблема, да. а ситуация, что угу. скандинавы выкупировали очень много прямо поселениями, да. а местное население, как обслуживающий персонал, то есть получает работу угу. в да. этих виллах, отелях и так далее. Слушайте, я хотел бы на шаг назад по поводу угу. детей. Мы так проскочили, да. здорово. Угу. У них круто, мини-клубы. Мы не знаем Занзибар, мы знаем Египет, Турция. Такие мини-клубы или не такие? На что они похожи? Мы знаем, что в Таиланде нет мини-клубов, мы знаем, что на шри ланке мини-клубов нет. Там где-то есть печальный уголок с пластмассовой горкой и там два ведра песка. Что тут в отелях из себя представляют мини-клубы? Мини-клубы небольшие, то есть они представляют собой... Несколько комнат и... Некое помещение с людьми, которые там работают с детворами. Давайте так да. проще, вот, не да. описывать, что там есть стольчик, сто, карандаши, бумага, это все понятно. То есть, Аня, вы говорили, что детей там учат языку суахили. Чему еще учат там они? Учат, у них уроки рисования, лепки, танцев. Каждый день они устраивают какой-то тематический uh -huh. для ребенка. И, то есть, сегодня у них день кулинарии, они пекут сами пиццы. Uh -huh. э, завтра на пони они катаются и на воде. У них да, есть какие-то что-то там, обучают ли их становиться на доску там. Ну детей нет, uh -huh. а взрослых, конечно, я больше вам скажу. Водные виды спорта, как правило, везде бесплатные. Ага. Uh -huh. Причем, что не так, как в некоторых отелях в других странах. да, Там что-то мелкое, какая-то лодка бесплатная. Угу. Здесь бесплатно. В некоторых отелях даже кайт серфинг. Угу. Эм, не знаю, просто название этих, всякие бананы вот эти, угу. да. То есть угу. вот это все бесплатно предоставляются. Угу. Ласты, Подожди, снаряжение бесплатно. иметь какой-то все-таки опыт и уметь. Это определенный вид есть, спорта. Ну, предоставляется снаряжение бесплатно, так правильно сказать. Есть да? Да. инструктор, обязательно. Угу. Обязательно. Есть регион Паджи у них. Где он находится? Пады, как говорят занзибарцы. Вот, находится он на востоке. Mm -hmm. Ниже чуть-чуть, вот mm -hmm. на юго-востоке, даже. Mm -hmm. Вот здесь вот волна есть. Волна здесь самая крупная. Поэтому mm -hmm. серферы, кайт-серферы выбирают для себя этот регион и с удовольствием там Это открыто покупают. уже в, в, в океан. Низкий, да, да, да то есть там, там хорошая волна, Высок. и можно заняться и дайвингом. Практически в любом отеле. Угу. Есть свой дайвинг-клуб угу. То есть им предоставляется инструктор Который обучит, научит нет, нет. Вот точно, точно такая же ситуация с кайтсерфингом То есть не так, что дали тебе снаряжение угу. Иди, стой на волне А ну, давайте, сайт, Анечка, конечно, по есть. восточному побережье Пройдемся угу. еще раз, закрепим с, с севера на юг То есть вы нам скажите вот По этим райончикам угу. Где ярко выраженные отливы где, mm -hmm. может быть, грустно очень <coughs> утром стать. Знаешь, как это бывает на юге Хургада? Вышел там, да, по-моему, Альбатрос в А моря нет. И там море, и да, mm -hmm. и звонит турист и говорит, Володя, ты, ты меня mm -hmm. куда mm -hmm. Я ехал рыбок посмотреть. Я ехал рыбок посмотреть, да. То есть, вот, где это есть, потому что там ну, ясно, что это западная часть, ну, восточная часть света, и то есть тут mm -hmm. вот, ярко выраженная тревога премьера, в отличие, видимо, от той, которая на материк смотрит. Поэтому давайте с севера на юг по востоку. Восток. Где там, кто, кому, где находиться да. Везде на востоке есть отливы, приливы mm -hmm. Самые большие Они находятся в центре Регион Уроа, Чвака абэй Вот там вот самые-самые сильные. Mm -hmm. Уроа в первую очередь. И от него отходящие. Там, от... где с такой, да, да. Такой там такой. действительно метров на 700 море уходит. Mm -hmm. Однако, то есть оно уходит на час-два. Mm -hmm. То есть боятся ли отливов, я не знаю. Я mm -hmm. видела отливы. Например, в 11 часов утра уходит море. Mm -hmm. Даже с какой-то стороны интересно надеть эти тапки mm -hmm. специальные, побродить. Там mm -hmm. такие вот, морские да. То есть вы можете сказать, мешает ли это э, активному времяпрепровождению с 11 дня в жаркое солнце Нет. нельзя, да загорать? Угу либо не мешают. По сути, получается, По сути что не мешают, мешают если это обеденное мешают, время. Да. Особо не мешает. Ну, возможно, есть люди, которые хотят, чтобы море было всегда и купаться угу. там с утра до ночи. Конечно, тогда чтобы это будет проблематично. Дома в бассейне набирать да. морской водой, и море будет всегда. Ну а так, то есть это настолько увлекательно надеть эти кроксы, пойти, поискать и там, там такие, там огромные звезды разноцветные, там раз... интересные кораллы угу. посмотреть. То есть даже в некоторых отелях устраиваются во время отлива небольшие экскурсии угу. и местный человек водит туристов, mm -hmm. они там что-то ищут, он показывает, рассказывает, mm -hmm. крабики бегают, то есть это на самом деле с какой-то стороны интересно, mm -hmm, да. необычно. когда я впервые увидела отлив, а увидела впервые именно на Занзибаре, до этого я не встречала, то есть я была удивлена, поражена, мне было интересно, mm -hmm. то есть мне не мешало. Так, сразу у нас, итак, центр это ярко выраженные отливы, да. это центр mm -hmm. восточной стороны острова с кораллами, правильно? Я понимаю? Да. А с, на юг на север у нас что там происходит на юге? Есть отливы также. Угу. Вот они менее выражены, но существуют. Запад меньше отливов, не ярко выражены, но тоже есть. То есть их нет вовсе только в Кен Вот там их нет. В Нунгве тоже практически нет. Ну, там слегка на пару метров. То есть и не заметите. Вот восток наиболее подвержен. Но зато там самые красивые пляжи, uh -huh. там самая широкая кромка песка, uh -huh. там вот эти вот высочайшие пальмы огромные, uh -huh. вот. тропическая природа, бабочки снуют, птички поют, сверчки. То есть очень красивая именно природа и уединение. Uh -huh. Поэтому Восток… Ну, Восток есть нельзя, да? То есть в любом случае, как обычно да. происходит, везде есть свой нюанс, и есть, да, есть плюс, безусловно, который это, в общем сводит на нет. Окей, okay. что касается, например, передвижения по острову, ну, например, mm -hmm. мы уже прилетаем да, в, вот, в аэропорт, да. Кисуани через Асуан. Да, Кисуани через Асуан, да. И что, насколько самый далекий трансфер, самый долгий, как это происходит, какие автобусы, какие дороги. Значит, остров у нас 85 километров протяженность. Uh -huh. То есть в любом... И Кисауни наш аэропорт по самой серединке находится, поэтому в любую точку, куда бы мы ни ехали, это около часа. То есть не длительно. Uh -huh. Встречают у нас комфортабельные автобусы на 6 персон или на 20 максимально. Uh -huh. Uh -huh. вот, И с кондиционером новенькие комфортные машины. И везут в отель, то есть не более часа. Uh -huh. Дороги на острове лучше, чем в Украине однозначно. Uh -huh. Ну, я думаю, же вряд ли найдется где-то места, где в принципе не могут быть хуже. Где Нет, где хуже. То есть дороги в самом городе Занзибар-таун, который является столицей, да, там есть какие-то но там мы едем минут 15. И дороги ровненькие, хорошие, без ухабов, без ям, движение у них правостроительное. Правостороннее. Mm -hmm. Это не такое, как у нас. Mm -hmm. Правильно? Правостороннее, mm -hmm. да. Mm -hmm. да. да. Вот, да. как в Англии. Далее... Единственное, единственное, подъезды к отелям у них не асфальтированные. Вот там uh -huh. у Хабиста, ну это одну минуту ехать. То uh -huh. есть некоторые туристы ну, просто это которые едут. Сон грунт, просто, да, как у Хабиста. Да. Uh -huh. Не как же у нас, как у нас, у Хабиста. <laughs> <laughs> Грунтово они не асфальтируют. То есть едем uh -huh. по ровной дорожке, сворачиваем в отель, там uh -huh. еще проехать, например, километр. Там вот грунт такой. Uh -huh. вот. Просто некоторые рассказывали нам принимающие, когда везут человека в супер делюкс отель, дорогущий, и тут uh -huh. он по этому грунту пугается. Да, вы меня. Точно ли мы в далеке? Пока не заезжают уже в райские кучи, да? Ну да, да. Так, опять мы на эмоциональную составляющем. Давайте я да. Окей, поехали Какие отели. Отделы? Давайте, да. поехали по отелям. Вот я открыла первый отель. Кстати, я знаете, какой увидела? Отель называется. Вот да. не знаю, Бу-бу-бу. Ну, пляж. -бу. Это пляж. Да, для гу-бу-бу. Для Слушайте, хотелось спросить. На Шри-Ланке столкнулся с таким явлением, как бичбой, который ходит по пляжу и такие сразу смотрят. У тебя там борода, серьги, волосы длинные. там не надо тебе там ничего, нет, ничего не надо, потому что я знаю, что на ламке, по-моему, чуть ли не смертно казнь за это вообще. И вот что с этим? Если они, насколько они навязчивы, стоит ли связываться, а может быть и стоит купить какой-то платок на голову себе, если забыл там. Как контактировать с этими продавцами и бичбоями, которые предлагают услуги и товары? Есть бичбои, ходят они по пляжам, в хороших отелях стоят воины Масаи с копьями, охраняют, чтобы они не доставали туристов, да? Вот. Так, в принципе, они ходят, предлагают какие-то товары, экскурсии предлагают. Что-то эдакое, как правило, mm -hmm. не предлагается. Mm -hmm. ну, найти можно на острове, mm -hmm. но в открытую не предлагается. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну, понятно, найти, ну, найти на, везде, на да, да конечно. Если где-то спросить, наверное, mm -hmm. я просто не mm -hmm. спрашивала, yeah, не подскажу. Нераспространенное вообще плюс крутой. А этого опасаться не нужно. Нет никакие криминогенные в этом смысле обстановки никакой нет. Остров спокойный, как Спокойно, да. Ты покупаешь экскурсию как у нас, знаешь, бывает на лодочке, и тебе говорят... Утонешь, сам виноват. Покупай у нас, утонешь. у нас, утон, приходи, утонешь, да, нас утон, утонешь, все нормально, отправим тебя домой. Ну, как это? Ну, лучше, конечно, я бы все-таки не стала рисковать и брать у бичбой экскурсию. Он, конечно, предлагает дешевле. Ну, обычно, вот, да. но нельзя ручаться за, на, на какой машине он вас повезет, куда mm. он вас повезет. То есть, это все-таки, как-никак, риск. Ну, это экзотика, это пока, да, ну, пока подождите. Так, как вообще уехать и Mm-hmm. <laughs> Не, ну можно везде на уехать. ПМЖ -то не то есть пока, пока это на для нас, может быть, когда вы 15 раз поедете, вас будут узнавать там уже все, то, возможно, действительно вы можете себе позволить какие-то. У нас это будет точно будет Во-первых, это еще может быть, да, не на английском или на ломаном английском. То есть они организовывают самостоятельно, это можно В общем, это предлагают лучше этого, в общем-то, не с этим не А масса вот эти стоят. Я понял, что уже протельно там не хочется узнавать. Масаи, это как они как наемные или сами по себе? Ну наряжают в эти пестрые красные одеяния это, с этими мечом. В общем, это охрана то я... отели, театрализованная да. охрана, да. для колорита. У тебя, конечно, эти, инсценированные, демократические, автономные. Окей, давайте, поехали дальше. То есть, экзотика там даже в этом проявляется. Вот, смотрите, отель Нунгви. Между прочим, Нунгви, напоминаю, это вот... Север. Да, север. Вот здесь, вверху, да, вот это какой-то мыс, да, такой, всего острова. Какой стороны? Я Север, вверху. А, точка, самая северная точка. Самая да? северная да. точка, да. Угу. Есть. А, ну вот. Пятизвездочный отель. Вот. В Нунгве много очень хорошего уровня пятизвездочных отелей. Угу. Делюкс отелей. Вот, к примеру, я сказала Занзибар. Необычной формы. Он в таком национальном колорите. То есть это именно делюкс с потрясающим обслуживанием. Но он находится как раз таки далековато от инфраструктуры, несмотря на то, что в Нунгве. То есть там нужно пройтись. Вот. Но ну, в принципе, отель имеет большую территорию, прекрасный пляж, поэтому туристам с хорошим бюджетом можно его рекомендовать. Один из лучших считается. Угу. Вот. С хорошим бюджетом. Давайте коснемся сразу. Пять звезд. Обычно питание я видел в подборе везде. Есть и All Inclusive. Угу. Но здесь, видимо, All это самая глупая затея, брать его, да? Угу. То, что, так понимаю, смотря питание где? на стране. Вот, смотря где. На Севере, если турист берет на завтраках, либо что туристу рекомендовать брать на завтраках, либо он потому что негде питаться, некуда выйти, а ни с того ни с сего обед будет стоить 200 долларов, например. Как это происходит там? Что сориентируйте по этому. На севере можно брать завтраки запросто, если все-таки восток, юг, то там лучше брать HB минимум, потому что mm -hmm. порой некуда выйти. Если кушать самостоятельно в отеле, то это дорого. Бутылка Воды – 3 доллара, бутылка пива – 4 доллара, вот, там, mm -hmm. салат – 12 долларов. Поэтому лучше, конечно же, брать HB, тем более доплата за него не слишком высокие, но в любом случае выиграем, mm -hmm. беря HB. На севере можно смело, спокойно брать завтрак и кушать за 10 долларов на двоих в ближайших кафешках. Вот. Если мы говорим про отели «5 звезд», вот, например, этот отель Diamond Star или следующий Diamond Сля Джема», тут, конечно, я бы брала «Алл хотя бы из-за их пакета, что они предлагают. Они и лобстеры на ужин готовят, и шикарные, у них тематические столы, и креветки с ладонь размером, поэтому все включено себя Смою. Ну, так тигровые, да. в общем, да, мы их называли да, королевские. Да, да. да, а да, да королевские вот такая. Огромная. Их прям на гриле при вас готовят. Куча разная рыба. То есть питание шикарное, потрясающее именно на ужин. Сколько может такой ужин стоить? Ну, допустим, креветки mm -hmm. там с чем, с крабами. Ну, лобстер, понятно, это отдельное блюдо, оно может, наверное, долларов 20-25 40, наверное. Да, но это если в отеле, прай, да, да отдельно. Да. Если где-нибудь в кафешке, то это и за 5 можно взять. Опять-таки при вас готовят, да, в кафешках дешево. Uh -huh. Дешево 5, там 10 максимум, смотря где. Вот. Поэтому пакеты все включено в пятерках, действительно достойные. То есть у них вообще уровень звездности, четкий, хороший, везде питание будет соответствующим. Напитки входят в пакеты импортные. То такие, есть например. не местный разлив, если виски, то это будет там Джек Дэниелс Джемсон, если вермут, то это мартини. Все, уже нравится. Все. Про Джеймсон я а -а -а. слышал, а -а -а. а это, это сопутствующие коктейли всех Куча, mm -hmm. да, куча коктейлей, коктейльные mm -hmm. карты большие входят, любой коктейль mm -hmm. можно, то есть нет, ну конечно, какой то шампанское или выдержки, вины, как, вина какие-то дорогущие, это все mm -hmm. за доплату будет, разумеется, вот. но обычные коктейли. Mm -hmm. вот. Хорошо, с пятерками понятно. Вы писали в статье, также давали интервью, что вас поразили отели трех звезд, которые уровнивы. То есть давайте mm -hmm. так. Для тех, кто... Э в массовом туризме все-таки ориентируются, как-то там пытаются да. по Турции по Египту сравнивать, что такое отели «Три звезды» на Занзибаре, с чем их сравнить, например, с каким-нибудь либо сетевым туризмом, чтобы понимание иметь, о чем ну, речь. Вообще сравнить ни с чем невозможно, как я не пыталась, невозможно mm -hmm. сравнить. Вот в чем их преимущество? Они все на первой линии, mm -hmm. Да. Все, как правило, бунгального типа, а если не бунгального, то это маленькие двухэтажные домики вот, с видом на океан. То есть виды на миллион долларов стоят при этом отели очень-очень недорого. Вот. Как выглядит номер? Номер выглядит совершенно просто: то есть нету телевизора, нету Слово. никаких угу. интересных там. Дополнение. То есть это, значит, Вуз, обычный, это самый белый, простой. Красивый. Это просторный Вот, да, это один из да, моих любимых вообще. отелей. Вот это обычный вот номер трех, трех, трех звезд. Вообще бомба. По-моему, это вообще мечта. Да? Тропическая вот, вот такая. Вот, экзотическая да, мечта. да, да. да. Вот, э, в, в них колорита больше, я бы сказала, чем даже пяти. Для, написано, да? угу. для Ну, то есть у нас имеется стандартный набор. Кровать, тумбочка, торшер. Кровать необычная. Плюс в кровати в любом отеле три звезды это огромное кровать, mm -hmm. действительно king-size, обязательно вестит шикарный этот балдахин, чего только он стоит, то есть в любом отеле эти балдахины, mm -hmm. они создают неимоверно романтическую обстановку, mm -hmm. и поэтому три звезды можно смело рекомендовать, то есть некоторые боятся, думают экзотика, три звезды это будет какой-то, какой-то ужас и кошмар, нет, нет. Ой, смотри, как, да, очень приятно, вон два такой приятный отельчик смотри. Да, Олечка, поправь петличку, там командует режиссер, потому что ты, о, твой звук уходит, так когда наклоняешься, она отходит от тебя вперед. Да, вот. Что тебя вы думаете? Никто слышат. никуда не уходит. А балдахин имеет ли практическое назначение? То есть что там с насекомыми? Они кусают, не кусают? Есть, они нет или Мы обрабатывают отель? Обрабатывают отель. В любом номере любого отеля стоит фумигатор какой-то. То есть комары есть, но немного. То есть, Но на всякий случай в целях, Комфорт, да, скажем так, для туристов балдахин вешается, чтобы комары ночью не кусали. Малерийных комаров там нет. Вот, хотел спросить, нет, нет, может нет. туда, ее туда можно завести, но привезти ее туда нельзя, да? Я понял. Ну, они тоже ей не заражаются. Анечка, Давайте пройдемся по рекомендованным, да, например, Оль, чтобы уже перейти Я просто стараюсь находить там, если звезды, то ищут разветочные отели. Либо так, неспешно, по отелям, давайте там, может быть, если у вас по 5 гостиниц, которые вы хотели назвать, 3, 4, 5 звезд, категория, рекомендовать агентам и туристам, чтобы сейчас, ребята, вы на это обратили внимание, потому что я сам знаю, когда новое направление, у тебя 200 отелей, да, там, Оля, ты не знаешь, куда ну, вообще ну, что, конечно, что происходит. Да. Вот, У -у -у -у. Поэтому давайте... Э лучше на ваш взгляд, рекомендованную uh -huh. пятерку отелей из трех звезд. Uh -huh. Давайте, да, стройк начнем. Еще раз uh -huh. повторюсь, что uh -huh. пер... отели три звезды, видели мы их ну, практически все. Я не могу uh -huh. даже вспомнить какого-то, который был бы страшным, который я не... uh -huh. ну, видела парочку, но их у нас просто нет. Uh -huh. Но они совсем дешевые, у нас их нет. Мы uh -huh. выбрали самые качественные, самые хорошие отели. В первую очередь ориентируемся на пляж. Uh -huh. То есть, что мы хотим? Когда мы определяемся с пляжем, что мы хотим? хотим вот только север, mm -hmm. вот тут уже можно под, э, сужать круг mm -hmm. да, э, к отельной базе. На севере mm -hmm. два потрясающих mm -hmm. отеля. Это вот этот Аман, что mm -hmm. мы смотрели, да, вы говорили, что делаешь, отличный. Mm -hmm. там в самом начале он там был. Mm -hmm. Это наш эксклюзивный отель. Вот. У нас есть там моментальное подтверждение. Цена у него очень привлекательная. Mm -hmm. Туристы его любят. Там замечательный персонал, вот он, вот он, да. Mm -hmm. Посмотрите, какой там пляж, какая mm -hmm. вода, mm -hmm. белоснежный, и питание у них очень хорошее, и туристов любят, и все для них готово сделать. Mm -hmm. Вот, этот отель рекомендуем mm -hmm. в первую очередь. Следующий, вот после него Ланги-Ланги. Mm -hmm. Удивительное, сказочное место, оно находится рядом вот с предыдущим Сманом, они а соседи. Вот. Здесь ресторан славится на все побережье. Сюда люди из пятерок иногда приходят mm -hmm. пообедать. Очень вкусно здесь готовит повар. Вот здесь он маленький, компактный, но при этом все новенькое, все симпатичное. Mm -hmm. По территории от... он утопает в прямом смысле слова, mm -hmm. утопает просто в зелени. Здесь, по территории, бегают маленькие экзотические антилопки. Oh, да, дик-дик. Маленькие-маленькие. Oh, Они с размером с собаку, на тонюсенькие копытках с рожками Ой, вот и, и у них такой мокрый черный нос и глаза такие блестящие Но это такая прелесть а, да то есть и вот такое душевное место вот. У нас он тоже на гарантии. На ближайшие даты, к сожалению, он уже в стопе, mm -hmm. то есть на 12 -е. Да, но с 22 вот. у нас выкуплены кругл... на круглогодичной основе номера, потому что этот отель ну, нельзя, я бы его весь бы выкупила бы, и никого бы туда, кроме наших туристов, не пускала. Хотя бы только ради этих антилоп до пляжа. Ну, кстати, если вы сегодня будете бронировать тур в Занзибар, в сети агент «Горящих путевок», то вы получите визы стоимостью 50 долларов на человека бесплатно на двоих. Либо звоните прямо нам сейчас в студию, и вы получите это право, назвав агентство, в котором вы собираетесь приобрести такой тур, или бронировать, и откуда вы и как вас звать, величать. Так что звоните. Вот телефон вы видите, периодически у вас возникает. Так, тризвездочные отели дальше, да? Да. Либо, так, э... это у нас уже пятерки пошли. А вот Кенва. Это Кенва, соседний регион, да, где нет никаких отливов. Угу. А, очень молодежный регион. Угу. Там отели такие тихие. Казалось бы, mm -hmm. спокойно расположены, но отойдя буквально чуточку, вот дискотеки mm -hmm. есть. Очень много на набережной кафе. вот, Ну и в первую очередь, это пляжи. Они тут очень широкие, без отливов. Но пляж мне вот такой пляж... напоминает. На Мальдивах не было, не знаю, Доминикану напоминает а точно. Да. точно. Белые, белоснежные, отливов нет. То есть здесь пляжи. Ну, едва ли не самое лучшая всего uh -huh. вот. Поэтому даже тройки можно смело советовать хотя бы ради пляжа. Uh -huh. вот. И вот тут нет у нас презентации, но есть неплохой Кендва Рокс отель. Uh -huh. Вот Сансет Кендва, который был предыдущий. Uh -huh. Для молодежи, особенно Сансет Кендва, здесь шумно. Вот именно в этом отеле здесь uh -huh. много развлечений. То есть для каких-то молодых пар, жаждущих uh -huh. веселья, да, uh -huh. вот можно смело сюда отправляться uh -huh. и скучно им не будет mm -hmm. вот Матемба это регион. в Матемба вы тоже кстати инфраструктура в последние годы наладилась они тоже открыли большую дискотеку то есть mm -hmm. поэтому сюда тоже можно предлагать туры для тех кто не хочет релаксировать все время вот здесь отлива есть не в самой широкой мере но они есть тоже Белос... беленькие пряжи, красивые вот. Ну, здесь пляжи все похожи, по южному побережью mm -hmm. пошли. Нельзя сказать, что есть какие-то там супер особенности. Mm -hmm. вот. Давайте дальше mm -hmm. пролистаем. Так, еще... с... да, рядом смотрим. Вот Кивенгова хороший mm -hmm. регион. Он славится тем, что сейчас там тоже разрастается инфраструктура. Там много музыки, много веселья. На пляжах также много различных заведений. Поэтому и растут как грибы здесь отели 5 звезд. То есть строятся здесь именно делюксовские пятерки. Ну, да. Да, да. отличный отель. Вот, все пятерочки тут стоят. Кизимкази это самый-самый южный регион. Вот, немножко сместился слайд. Через восток, ну, неважно. <губёк> это южный регион, где живут дельфины дикие, да, с которыми можно плавать, <губёк> которые идут с удовольствием на контакт с человеком, заигрываются. Просто подплывают к берегу и к берегу редко. А, а таким вообще. блестящим скользким боком да. упругают да, тебя. Ты да, трутся? да, они, это они... Такие Такая вот, ну вообще, конечно, удивительное Рладкая, ощущение, такая, когда да? трогать, да, трогаешь Как вообще. это? Как что? Никак, не как дельфин! Не объясните. Надо да, не Да, то есть <связать> здесь их много. Вот любители, именно желающие поплавать с дельфинами, выбирают для себя кизимкази. Но это регион отшибный, то есть там ничего нет. У -у -у -у. Вокруг это для тех, кто хочет. Окунуться mm -hmm. в себя, отречься от реальности mm -hmm. и наслаждаться природой, красотой, дельфинами и так далее. Природа mm -hmm. здесь одна из самых красивых. Здесь растут самые вкусные манго Занзибара, которые mm -hmm. экспортируются везде. Самые потрясающие здесь находятся парки интересные. Здесь живут обезьянки, вот эти маленькие знаменитые коллабусы. Вот эти, Нет, потом... вот эти маленькие, oh. красные, они вводятся uh -huh. только там. И во многих отелях они проживают. На крышах бегают, на, на деревьях. Крышки Причем, что показательно, к людям не лезут. Угу, вот это удивительно. Не угу. так, как, например, в некоторых э, странах воруют, угу, лезут угу. в номер. Ну, не на лан... на Сирланке в номере, помимо обычного, вот балконная дверь, обычной ручки, там еще пять щеколд, и написано осторожно, манки, злые. закрывайте на все щеколды. потому что они вытягивают, раскидывают вещи по номеру. Все, что блестит или нравится, да, они да. тащат и убегают. Все, там, да, они не злые. Они, они, да. они злые под Сигири, они бегают. Дергают там, наших туристов, где Азу дергали за юбку. Uh -huh. Она хотела сфотографировать айфон, а подбежал этот, какой-то, видать, самец маленький, злой такой злоб, начал ее трясти орать на нее. Да, я помню, Алане на меня тоже Я с бананом стою, а они на меня движутся. А если с этими поконтактировать, там не Нет, вот поэтому они не воруют, потому что туристов все-таки нету вот этого потока огромного, как в Таиланде, где действительно много туристов. Может, обезьяны уже обнаглели, привыкли ли вести mm -hmm. себя э, mm -hmm. нагленько mm -hmm. здесь они не идут на контакт с человеком не так mm -hmm. смотрят они своего быть. Туристы, да, они а Не быть. не лезут, им, да. ничего, не воруются. Ну, не нравится, да, не так, нравится Девочки, предлагаю нет. продолжать движение дальше, потому что время у нас ни много, ни мало, час почти прошел. Угу. Но нужно ну, нужно все еще, еще не понимать. Что да. есть еще важного сообщить? Давайте. Важно, Давайте М -м. еще, то есть, ну, по тройкам есть у нас да. еще хороший вариант. Ляма-Другада на восточном побережье. Один Это из самых для я, эконом туристов Я, я не уверена, что он там есть. Вперед, вперед, вперед, да. По-моему, у нас, вот вернитесь назад, еще uh -huh. вот на этом остановитесь uh -huh. так вот для Мадругада есть у нас гарантированный uh -huh. отель где тоже uh -huh. на круглогодичной основе номера за нами можно бронироваться uh -huh. моментальное подтверждение он один из самых экономных очень скромный но при этом весьма достойные номера и красивый пляж вот это наш еще один гарантированный отель сейчас на экране нгалава Бич village здесь у нас акционные предложения действуют Цена эксклюзивная совершенно. Mm -hmm. Здесь, если бронируем FB, то в подарок идет три экскурсии совершенно бесплатно. Не на выбор, а именно три. Mm -hmm. Все три Фиксирую. можно брать. Mm -hmm. Плюс массаж подарок туристам. Вот. Mm -hmm. да, Спас, есть... давайте это зафиксируемся. Что за экскурсии быстренько, кратко, что? То, что мы до них пожалуйста. этого чувства мы не дойдем. Да. Да, а, и что если массаж представляет? Обычный массаж или какой-то специальный занзибарский существует массаж mm -hmm. например, как. Как тайский, mm -hmm. например. Просто массаж в спа. Похож на, на тайский, да. Не сказать, что он какой-то особенный. Хорошо. Просто спа а, массаж. Хорошо, массаж, и три экскурсии. Какие? Экскурсия mm -hmm. в столицу mm -hmm. по городочку, экскурсия на Prison Айленд, где когда-то держали работу. столица Извините. у нас Стоунтаун, да? Стоунтаун, Занзибар таун. Стоунтаун это центр mm -hmm. столицы, mm -hmm. вокруг него Занзибар таун. То есть mm -hmm. это именно историческая, деловая часть, mm -hmm. и вообще столица Занзибар. А Taun. как аэропорт в Занзибаре называется? <laughs> Из Киева через Асуан в Кисуани. Ну ладно, для рифмы ударение чуть поменяли. Итак, столица у нас в центр столицы, старый исторический город Стоунтаун. Дальше, вторая экскурсия. Дальше, это отдельно просто к дельфинам есть столица. Вот это у нас подарок. Вот вот это уже про... Да, экскурсия Outer на остров там огромные черепахи гигантские, сейшел завезенные, их можно гладить, а -а -а. подкормить вот. Интересная экскурсия на яхточке с историей Кто-то мне рассказывал, что на черепахах написано, сколько им лет <звы> На этих, да, да, да но 300... Мне интересно, если на ней писали 10 лет назад, 96 лет, то сейчас что? За чертами ну на, на, на, на год рождения, написано, да, да. да. ну, да, да. да, чтобы можно было самому посчитать Интересно, а это такой черепашки написали год рождения. А они рождаются изначально не, Большин... не такими уж маленькими. Ну, 106 лет назад написали краску это год рождения. <свят> Ладно, шутка. Проезжаем. Третья экскурсия. И третья экскурсия Blue сафари, ее здесь нет. Блу а, сафари это просто Понятно. выезд на яхте, остановка можно поснорклить в красивые <свят> кораллы, посмотреть <свят> в определенных местах, и пикник с морепродуктами, лобстерами на островке. То есть такая душевная да. экскурсия по островам. Вот. Mm -hmm. Еще хочу остановиться на важном моменте по поводу ассортимента, который у нас на сайте будет буквально на следующей неделе. Mm -hmm. Можно будет посмотреть не просто туры под чартер на остров Занзибар, но... Будет очень много интересных комбинаций, то есть для людей, которые хотят выйти за пределы и угу. получить что-то эдакое. Это будут сафари туры по, угу. по совершенно эксклюзивным тарифам, вот, которые а мы получили да, после поездки. С президента да. оттуда, там, общались. А да? сколько, в принципе, сейчас стандартная экскурсия стоит от, допустим, с выездом из отеля? Что-то такое. Это как? Это же не одна экскурсия. Вы же, наверное, делаете один-два заезда, два-три ну, два, объекта осматриваются. Не, ну, смотрите, сафари стоят около 50. Пяти... Ой, не сафари а обычные экскурсии угу. по занзибару. 60 долларов за одного человека mm -hmm. примерно, да, плюс-минус. Сколько сафари? часов занимают? Полдня обычно, полдня. Пол -то, то есть, выехали, что-то осмотрели, два-три объекта. Пообедали, да. Пообедали и верну. Обед входит в стоимость Но сафари это дорогое удовольствие mm -hmm. это минимум одна ночь, это подразумевает. Если мы летим в национальные парке на середину континента. Летим, то есть, луно да, Нет. очень далеко. В Танзании грунтовые дороги, то есть на машине некоторые mm -hmm. просят, а на машине можно, чтобы не лететь нельзя. Mm -hmm. Там 800 километров, по грунтовке mm -hmm. мы не проедем, mm -hmm. и никто не поедет. Летим. Перелет стоит на двоих, вот в эти обе стороны я говорю про обычный период, а не про наши mm -hmm. стоят около 500 долларов на одного человека, плюс программа сафари стоит около 1000 долларов. Значит, еще раз То есть на... очень дорого. На да. Занзибарске его еще раз ездить. И Хорошо. поэтому столько людей хотят попасть на сафари, но не каждый себе может, разумеется, это позволить. Это расстраивает людей, поэтому мы вышли из положения таким образом, что мы сделаем групповые заезды под наш чартер для наших mm -hmm. туристов, вот, то есть самая. они будут на сайте видеть количество мест на определенную дату, там, например, вылетают они 22 февраля, прилетают на Занзибар, перелетают на континент, группка, обычно mm -hmm. это 6 человек, то есть небольшие mm -hmm. группы. Какими самолетами? Самые то есть будут... маленькими самолетами mm -hmm. uh -huh. Очаровательные mm -hmm. самолеты, мы тоже на них полетали. Вот, кукурузнички такие mm -hmm. на 10 персон. Ну, это то, есть, вот, то самое сафари, которое было в знаменитом в фильме Асвентура, где он там прятался с бегемотами. Помнишь, в Помнишь, это про носорога было. Я про расскажу. Пример такой. То есть можно увидеть и этих жирафы, зебры. Это африканская пятерка. Они подходят к машине. Для нее машина это что-то целостное для животного, да, он не видит, что там люди. Он думает, что это зверь какой-то большой. Они привыкли, они высокомерно. Так посмотрят, пройдут мимо, могут даже полежать рядом. То есть интересно увидеть можно очень много: и слоны, и львы, и можно охоту льва даже застать. То есть ну как повезет, да. Но в определенных местах огромная, огромная концентрация животных, можно видеть стадо антилоп бегущих куда-то. То есть это, это эмоции на всю жизнь, которые сравнить вообще с чем-то невозможно. Но любой человек, бывший на сафари, это ну я ручаюсь я думаю, просто, чтобы что подтвердить. Вот подобные яркие моменты в жизни и менять твою жизнь Нет. по большому счету. Если да. человек не бронирует экскурсию, вот он не, не знал, не думал, забыл, не хотел, поленился здесь дома, не уверен, там, э, сколько у него есть времени на то, чтобы какую-то серьезную экскурсию забронировать, Можно. при наличии дорого мест. Можно, будет просто, при наличии mm -hmm. мест ему и придется... такая разница будет сразу, да. Ну вот примерно, да, это будет тысяча с чем-то за, за человека, плюс перелет mm -hmm. около 500 в обе стороны, то есть будет дорого, и ему придется самостоятельно ехать, он потеряет ночи в есть отеле. То о сафари, уже. это, дорогие друзья, агенты, туристы, пожалуйста, о сафари, задумайтесь... Если уж лететь так далеко, то задумайтесь заранее, бронируйте здесь э, э, через агентов. Ну, у компании Travel Professional совсем по другой цене, не та, не по той, которая вас будет ожидать там неприятным сюрпризом, если вы вдруг забыли. Uh -huh. Мы же, у нас будут эксклюзивные тарифы на вот эти внутренние перелеты, будут группы, то есть туристы смогут... Есть еще один парк Микуми, где не требуется лететь, он uh -huh. ближе к континенту, мы плывем на пароме Дары -э салам uh -huh. вот это прибрежный город, самый uh -huh. крупный в Танзании, оттуда садимся на машину, едем в национальный парк Микуми, у нас будет программа на одну, на две ночи, вот, то есть он поменьше, но тоже концентрация животных высока, и этот будет совсем по вкусной цене эти парк. Это раз, сафари-туры плюс, что у нас еще будет интересного в ассортименте. Занзибар – это не просто остров отдельно стоящий, это архипелаг. То есть вокруг mm -hmm. еще целая россыпь мелких островочках. Вот тут можно с Мальдивами сравнить, где один остров – это один отель. Да? Mm -hmm. Точно так же здесь есть острова-отели. Есть высокого уровня, где отдыхает Чубайс. Вот недавно mm -hmm. приезжал у нас mm -hmm. <laughs> Наумика был mm -hmm. Вот такого уровня mm -hmm. отели есть. Mm -hmm. То есть поэтому можно будет... Также, и, ну и природа там вообще не тронута. Одесственная природа. Вот туда будут у нас сторы. Я отдыхаю в отеле, в котором э, на уме была на прошлой неделе. Привет, на завтра а там на, на самом деле их много ходит таких. Наоми. Да, я думаю, она живет, А живет у нас здесь это экзотично. А там, их, а ну, там ну, все наоми. На, да. Домой, да. Там, там все наоми, наоми, да. Кстати, что касается э, народа, вот какие они по характеру и внешне, как они, ну, то есть есть ли специфика именно, ну, у занзибарцев, там, какая-то. Есть, они... Люди у них интересные, красивые, как правило, высокие, угу. такие худые. Вот. Ну, как правило, угу. конечно. Вот. Очень доброжелательные, очень. И это не лицемерно, вышкаленный, вышкаленный сервис, а действительно приятные... Они хотят с тобой пообщаться, хотят помочь тебе. То есть даже, ну вот, к примеру, случаи, когда мы приехали в аэропорт, мы приехали раньше на час, чем, было, чем предполагалось, и к нам подбежали, нас должен был трансфер, к нам подбежали другие из других компаний трансфермены начали нас спрашивать куда нам искали фирму они давай все повыск... повытягивали телефоны звонить чтобы мы тут Жизнь не потерялись то есть, да не так да? что а ну стойте ждите свою компанию нет. нет все волнуются вы не волнуйтесь за вами сейчас придут вот станьте вы вот тут в тень ага. под деревом то есть друг дружке помогают очень ага, улыбчивые ага. приятные показатель. люди да ага. хотят во всем помочь не не, безразличные, не безразличные, да? совершенно, именно с искренностью подходит mm -hmm. Точно так же в отелях это очень заметно, то есть обслуживание в тройках, и в четверках, и в пятерках вообще не важно. Не вышкаленность, mm -hmm. а именно искреннее желание сделать свой отдых незабываемым. Кстати, вот, вот что касается сервиса обслуживания, те же национальная особенность. Например, на Карибах это... Ну, такой вялотекущий сервис. Скажем, угу. они прекрасно хорошо обслуживают, но медленно, никто не торопится и оно и понятно. Вот что на Занзибаре? какая у них особенность? Я не могу сказать, что они быстрые, как молния, но и не сказать, что совсем уж медленно и неторопливо. Довольно быстро обслуживают, то есть не торопясь, но быстро. Задержик, ожидания блюд по... Полчаса такого как бы я не встречала. А что скажете вообще страна? Вот я, видимо, как-то к завершению уже просто uh -huh. именно обобщая. Вот скажите, страна, вот, ну и в принципе, республика, да, Занзибад, uh -huh. какая это ну, развиваешься, богатая, ну, не развиваешься, в виду что богатая. Э, на, на кого, ну там, более, скажем, ну, например, при, приведу пример, э, что я имею в виду, на Доминикане понятно, что ну, страна довольно-таки uh -huh. не богатая. И все, кто работают там в ту в туризме там, и в обслуживающем персонале, это Люди, которые, в общем-то, больше, ну, скажем, для откуда-то приезжие, заработки у них здесь и тому подобное, mm -hmm. да? и гаитянцы, потому что там у них сложная mm -hmm. ситуация. Вот что на Занзибаре. Какая атмосфера именно в этом смысле? То есть социально, как вообще люди себя там чувствуют? Это страна, э, остров небогатый. Mm -hmm. вот. Есть люди, работающие в сферах. Ну, хотя бы даже того же туризма, это самая широчайшая у них сфера, mm -hmm. у них производства практически никакого нет. То есть львиная доля экономическая mm -hmm. на туризм у них приходится, поэтому работников туризма много. Mm -hmm. Ну и плюс какие-то деловые работники каких-то сфер экономических и так далее, находящиеся в столице, вот живут в принципе неплохо. То есть вот, ниже среднего, но mm -hmm. неплохо. Средняя зарплата, например, да, у обычного какого-нибудь работника, менеджера это 100-200 долларов. Uh -huh. вот, но цены на острове же низкие, поэтому uh -huh. им хватает. Но люди в, дерев... в деревнях, в деревушках, uh -huh. как правило, занимаются земельными угодьями, uh -huh. выращивают, uh -huh. скапывают. И рыбалка, конечно же. Mm -hmm. Очень это рыбацкий остров, много рыбацких деревушек. Вот, ну, вот они чем, живут принципе, бедно. Заниматься. То есть они хоть и бедно живут, но в себя бедно. прокармливать. Сами себя, да. То есть там, это, знаете, такие глиняные домики mm -hmm. под соломенными крышами. Вот. Люди ходят босиком. это так, И нет, они это, все... есть, Самая да. холодная температура 23 градуса, чем не ходить босиком. Да, ходят в ярких таких одеяниях мусульмане, в косыночках. Mm -hmm. Mm -hmm. В... То есть довольно колоритно интересно это все когда едешь, например, из аэропорта в отель. У меня тогда вопрос в связи с этим, есть ли экскурсия на природу, на сафари, в деревню в Масайский с Масаем туда. И вопрос второй, почему Масаи прыгают на месте? Деревня к ближе к небу. да. Танец, да, национальный, но это дело в том, что Масай это все-таки Кения, это не Танзания, это кенийская премия, uh -huh. то есть желающим поехать туда, это нужно лететь в Кению, а здесь просто представители племени, так оно большое, интересное, поэтому во многих и танзанийских, и в кенийских отелях есть представители, uh -huh. ну так, для колорита. Хорошо, тогда не масайская, а танзанская деревня, как у меня это все это, знаешь, это бедуинская деревня, даже стандартный такой. Есть ли такие экскурсии или только все связано с природой? В основном с природой. то есть деревни там. Смотреть особо не на что uh -huh. и выезда в деревню нет. Uh -huh. Это и, но более того, любой регион находится как раз возле деревни. То есть, uh -huh. поэтому турист самостоятельно может выйти, посмотреть. Uh -huh. Вот экскурсия. Вот не вам требуется. еще одна ваша компания прекрасная да. идея, с да. которой да. вы справитесь. Экскурсия. Это... Танзанийскую... Это рабочий вариант везде. В танзанийскую деревню. Мотайте на ус. Если что, мы тоже можем какую-то роль там сыграть, потом поигрывать. Колонизатора какого-нибудь, да? Да, предлагаю сейчас уйти на небольшую паузу, не расходите. Мы еще с Аней не прощаемся, что-то там договорим, но сейчас хотим вам показать прекрасную Танзанию, ролик наших друзей из компании Паганели «Туристические путешественники». Туристические путешественники". Привет! Мы находимся в кратере вулкана Мэру. Вот такая вот была танзания. Это спасибо нашим друзьям с компании путешественников Паганель Андрей и Оля. Спасибо огромное. Анечка, вот так все и есть на самом деле. Так все и выглядит. Да, это сафари уникальный, удивительный сафари.